Мототек представляет новую комплектацию мотоцикла Gion Isen. Это с двигателем 2 То есть что из нового изменилось? Это единственное только изменения коснулись мотора. То есть сейчас он двухклапанный. Мощность его будет порядка 17,5 лошадиных сил. Он будет воздушного охлаждения. То есть, как видите, уже не будет этого радиатора. Установлен вот такой... Выхлоп из нержавейки. И будет коробка 5-ступенчатая. То есть до этого в модели 4 с 4 клапанным мотором было 6 ступка, а сейчас будет с 5. А спереди установлена та же крутая и дорогая вилка перевернутого типа. Она будет с регулировками скорости отбоя, то есть они вот так легко настраиваются. Сверху вот так. И, опять же, это те же крутые тормоза с четырехпоршневыми суппортами. Их будет спереди два тормоза. То есть... Отличная резина CST фирменная. Mach Sport здесь установлена. Сзади установлена вообще 150-я 150 покрышка с 70-м профилем. И будет тоже дисковый тормоз, двухпоршневой суппорт и моноамортизатор, который работает через систему ProLink. И, обратите внимание, рычаги шприцуются. То есть вот. По поводу посадки. Это очень удобный мотоцикл. Он стал немного легче. Вес его порядка 120 кг. И вы держите руль на ширине плечей, его очень удобно, он низкий по центру тяжести, вы сидите вот в такой вот ячейке, то есть водитель буквально проваливается в посадочное место. Обалденное освещение, вот такие вот диодные габариты, которые будут классно видно и днем и ночью, и аж четвертая лампа, Сзади довольно будет удобно. То есть есть ручки для пассажира, обычные стандартные ножки. Сзади тоже диодный стоп-сигнал и диодные повороты. Стоит немного доработанная приборка. Она хорошо и легко читается. По центру будет спидометр, то есть тахометр. Чуть ниже будет спидометр, указатель датчик топлива то есть и указатель передачи. То есть, это удобно. Есть указатели нейтралки вот здесь. Указатель поворотов, дальнего света. Классные зеркала установлены, они хорошо и легко настраиваются, они из такого прочного пластика сделаны, то есть металлическая ножка и очень прочный пластик, то есть он такой плотный, твердый. мотоцикл, он хорошо управляется, легко, и его мотора, в принципе, вот этого, который двух клапан, его вполне хватает к массе этого мотоцикла. Опять же, очень удобно, то, что к мотоциклу в комплекте идет сразу обкаточное масло фирмы Moto, то есть, как и указано, в принципе, на пластике. Вот. И по всем своим ходовым характеристикам это хороший, удобный и сбитый мотоцикл, который на котором приятно ездить, он без всяких лишних шумов, скрипов и так далее.